В сегодняшнем видео мы рассмотрим материал, который используем для дизайна ногтей на наших клиентов. Сегодня мы рассмотрим с вами бархатный песок, который мы используем для дизайна. У нас он есть более мелкого помола, вы можете посмотреть, вот, например, они разного цвета у нас, и более крупного помола, это вот в таких вот длинненьких колбочках лежат. В более крупный помол, а вот в таких вот кругленьких баночках это более мелкий помол. Также еще рассмотрим сегодня бульонки. Бульонки у нас также более крупные, более мелкие. Давайте посмотрим сначала бархатный песок, наверное. Вот посмотрите, у нас здесь разного цвета, то есть если вы хотите сделать дизайн, то пожалуйста, можете выбрать абсолютно любой цвет. Цветов, как видите, вы много. И то есть абсолютно любой дизайн можно сделать на ваших новотках. А, например, мы можем посмотреть. У нас здесь есть и красный, и розовый. Розовый несколько оттенков. Вот у нас, розовые, более светлые, и яркие, и более темные, и красный, и голубой, салатовый вместе с зеленым. Вот, можете посмотреть. Все они очень яркие, оранжевый, желтый очень яркий и белый. также голубой, синий, то есть любые оттеночки у нас есть. Фантазии для дизайнов большие, можно сделать абсолютно любой рисунок или любой дизайн. Давайте вот посмотрим, откроем хотя бы одну баночку и вы сможете посмотреть наглядно. Посмотрите, баночки полные, очень яркие. Это вам будет видно, наверное, и вы посмотрите видно какие они яркие вы можете посмотреть переливается блестится это такой ну средний помол не совсем прям такой мелкий мелкий но средний помол. давайте еще вот такой вот такой очень красивый цвет это ярко ну, даже малиновый можно сказать малиново-розовый такой вы можете посмотреть как красиво переливается Удобные такие вот желтый тоже очень яркий. Желтый, кстати, ну мне так кажется, что он немножечко помельче, чем остальные. Хотя э, вот эти вот все э, баночки лежали как бы в одной коробочке. Но слегка немножечко помельче. Можете посмотреть. Вот такой вот ярко-желтый цвет. вот у нас здесь синий еще есть голубенький можно наглядно посмотреть все блестит и красный красный кстати не очень яркий но он такой довольно темный можно посмотреть Такой вот бархатный песок у нас можно использовать как для отдельных элементов в дизайне ногтей так и полностью ноготь покрыть любым цветом который вам нравится так сейчас посмотрим более крупный помол он уже не в таких вот баночках а вот в таких вот Колбочках. Посмотрите, у нас тоже разные цвета. Причем даже если взять, допустим, синий цвет, да, какой вот здесь цвет, ну, даже с голубеньким, да, и какой здесь. То есть они абсолютно разные. Можете посмотреть. Ну, вот эти вот на самом деле они ярче, вот даже если сравнить, да, вот эти в колбочках они ярче. Можете посмотреть, какие у меня здесь цвета есть. Вот эти очень красивые цвета. Этот такой, как фиолетовый, черно-фиолетовый с малиновым переливается. Здесь передает цвет. Очень красиво смотрится. Этот такой просто как малиновый. Это вот уже такой фиолетово-сиреневый. Также есть черный. Черный всегда очень востребован. И он нужен, думаю, для каждого. А мастера просто необходим черный бархатный песок. Также есть еще золотистый и серебряный и розовый и красный. Вот если даже сравнить в э, баночке, то красные, вот смотрите, абсолютно разные. Здесь видно, что они крупнее частички и более такой яркий. Ну, могу вот даже какой-нибудь, допустим, этот же красный открыть просто показать Вот здесь вот на палочке видно какой он яркий, вот, вот даже вот то, что когда открываешь, на руках вот остается все это вот это все яркое. Вот такой вот бархатный песок, значит у нас еще есть помимо бамятик, вот подлезло ассортимент большой. Там еще потом же в видео выйдет, вы посмотрите весь этот барсовый песок, как будет смотреться на, на И а также у нас сегодня мы рассмотрим здесь представленные бульонки. Бульонки у нас также разного цвета и а, разного размера. А, смотрите, вот эти вот бульонки, вот можно сравнить такие относительно крупненькие и вот здесь у меня в этой баночке уже совсем меленькие вот если будет видно вам то увидите вот как они оба серебряные или даже возможно, вот можно взять светлее здесь более крупные а вот здесь как бы совсем уже меленькие меленькие такие очень красиво они смотрятся для дизайна если цветочки, цветочки делаешь на ногтях либо также, когда царь много делает, вот очень красиво мелкие добавлять. И также у нас бульонки разного цвета. Голубые, такие как сиреневые, можно сказать. Фиолетовые, вот очень красивый фиолетовый цвет. Можете посмотреть, я вам сейчас открою. Смотрите, может через баночку это не так, а вот когда открываешь, можете посмотреть, какие красивые. Прям на свету играет. Очень красиво переливается. Также у нас еще такие малиновые, яркий малиновый цвет. Золотистые несколько. Вариантов есть более крупные и более мелкие и немножечко цвет тоже отличается этот более яркий также синие красные можете смотреть синие, красные зелененькие, черные и вот э, три вида серебристых у меня разные более темные такие как сероватые и белые такие белые белые с серебром можно сказать такие вот бульонки у нас все это используется также для дизайна ногтей очень красиво смотрится и еще у нас бульонки у меня есть вот в такой вот упаковочке они более мелкие. Здесь у нас два вида золотистых бульонок, серебристых, черные. И бульонки уже как нить идут. Сейчас у меня еще просто вот такой вот упаковочки. И уже как нить. То есть можно выкладывать сразу рисунок, не по одной штучке, а сразу полностью нить цепить на ноготь. Здесь также разные в одной упаковочке, разного размера, более мелкие совсем, вот если вам будет видно, такие прям малюсенькие-малюсенькие, потом уже вот этот золотистый покрупнее, черненький такой среднего размера и эти серебристые, ну такие тоже средненького, вот эти вот золотистые серебристые, прям совсем такие миленькие-миленькие. То есть большой выбор бульонок у нас также это для дизайна. Можно использовать абсолютно любой цвет, приходите к нам в студию, будем делать дизайн. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч!